Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Вор, да-да-да, тот самый-самый Вор, которого мы вот уже на протяжении сколько, уже уже 46-я, да, или какая, 47-я, уже 46-я серия, и мы до сих пор проходим этого Вора, вот настолько он, короче, длинный, продолжительный игра. Вот, продолжаем, мы, короче, нашли с вами глаз, вот, попали в собор, нашли глаз, это, в принципе, не, ну, большого труда не составило, и нам нужно, короче, выбраться отсюда теперь Вот, мы встретили в прошлой серии здесь призрака, он говорил, чтобы мы посетили его кельи, келью, келью, да вот, э, он нам что-то расскажет. И, э, скорее всего, он нам, может быть, расскажет, как отсюда выбраться. Но, у меня есть теория, э, ну не то что теория, не знаю, попробовать можно, короче, э, выйти так же, как мы и вошли. Ой-ой-ой, что-то, куда это я спустился то о то то то та там такое я нажал? Тихо, погоди. Нет, сюда пока рано. Герасипи. Подвалы какие-то. Это что, рычаг? А, Подвалы какие-то с привидениями, боже ты мой, боже ты мой. Так, вот, э, хочу попробовать э, выйти так же, как мы пришли. Я просто попробую, если выйдем, то я все равно загружусь, короче, и мы с вами полазим э, в этом соборе, потому что мне тоже самому интересно полазить, э, посмотреть, что здесь интересно. Ну, собственно, я так и предполагал. Я Позвольные так и предполагал. Я так и предполагал, что нас не выпустят. Вот, но попытка не пытка, вот. Пытка и не попытка. А, так, там, там, по-моему, да, какой-то. А, нет, здесь труп наверху. А, здесь у нас, да. Здесь у нас исцеление. Okay. Через какое-то время оно снова восполняется, там можно еще, еще подлечиться. Окей, туда нам не надо. Вот. А, так, давайте посмотрим, что у нас по картам. Сад, а, здесь есть, смотри, кельи Юры, кельи Тенора, кельи Вейла и кельи Святого Дженова. А, я вот не помню. Не помню. Призрак это в каких кельях находится. Ладно, давай, давай, давай посмотрим, короче, здесь. Давай начнем отсюда. Вот отсюда. Посмотрим, что здесь... Нам покажет. Здесь завалено. И зомби. Завалено и зомби. Так, можно, короче, меч взять. Нам бы святую воду найти. Кстати, в комментах уписали, что вот этот призрак, возможно, и покажет нам, где... Тарелка. Зачем мне тарелка? Возможно, нам покажет, где находится святая вода. И нам не сказано, что... Так. Обычная бутылка, да? И нам не сказано, сколько надо золота, короче, украсть нам, Наша основная задача это убежать Просто убежать отсюда Ляха Ляха Нам поверху уходит Здесь, о, Дружбаны Дружбаны проснулись Ляха Гард, почему ты не, не можешь потыкать, потыкать его, просто потыкать его мечом, тебе обязательно надо замахиваться Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, мне главное, чтобы сзади там меня не спустился и не пришел Сзади, тихо-тихо, Атака так один, один готов, один готов, лежит ну, Бляха, если я, я когда мимо него буду проходить, он встанет, он по-любому встанет Блин, какая черная, черная просто кровь, как сажа. Как сажа у них, черная кровь. Окей. Не встанешь? Нет, он не встал. Он вроде как бы не встал. А, нет, встал! Блюдок. Он не пойдет сюда? Развернешься, нет, или дальше пойдешь? Вроде как дальше уходят, вроде как не разворачиваются. Где-то ходит здесь еще, наверное, скорее всего, по верху. Так, золотая, золотая тарелка, хорошо. Здесь можно почитать, смотри, так, зелье исцелили, неплохо. Плеха, иди сюда, ну. Давай, падай. Ну, падай. О, хорошо, спасибо, сделал у меня одолжение, упал Так Там еще, ой, ой, ой, ой, ой, ой Там проходов, там проходов ой, ой, ой, ой, ой, ой Так А здесь нам не пройти, да? Здесь никак. А, нет, смотри, ой, ой, ой, ой. Я еще провалился куда-то Там еще наверх, можно как-то подняться Умудриться попробовать, да? Где двери открываются? Двери открываются Скорее, скорее всего сверху А такое ощущение, как будто они ходят Прямо, прямо, прямо, прямо вот, прям, прям, прям, вот. Так, а священники не станут более сомневаться в своем решении разрешить мне переоборудовать неиспользуемые складские комнаты в зимних тоннелях в алхимическую лабораторию. Наконец-то ныне исследования мои увенчались успехом, я создал очень полезное взрывное устройство. Верую я, что во время войны сможем мы использовать такую взрывчатку для открытия ворот твердынь врагов наших. Устройство сие крайне опасное, так что запер я его в вооруженной комнате на чердаке собора Окей, чердак собора какая-то супер-пупер-бомба Окей, интересно Но я из собора вышел Так, в принципе Собор, я так предполагаю, это то место, где, вот, где глаз был О, хорошо То место, где был глаз Хорошо, еще тарелочка Окей, так у нас, судя по всему, кухня там. А ну смотри, ну я через такую дырочку не пролезу, потому что, поэтому смысла нет туда лезть. Ничего не лежит. Окей. Плёха идет опять! Ты откуда такой нарисовался? Я! А ч я застрял-то? В чм мне там. Бляха! Бл, ты какие выкрутался-то! Дал падай уже, ну! Упырь. Упырь! Так, идем сюда. Вот еще наверх. А тут дверь. Там наверх, а тут дверь. Дай я посмотрю, что здесь за дверь. Вообще. О, нет. А я, а скорее всего, возможно, это тот призрак, а может это и плохой призрак. Блях, они все на одно лицо. Я пока здесь поблуждаю, а там уже посмотрим. Ой, ой, ой, одиной стрелы, ой, ой, ой, ой, одиной стрелы. Водяные стрелы ты хорошо, но че лучше какая-нибудь святая вода была бы. Так это, это, эту гробницу мне не открыть? Хорошо, ладно. Спальные комнаты. Леха, смотри, ползет. Ай. Да какая трава, как ты. Это, это, это самое Да, кровать-то как? Да что ты кровать-то? Да кровать-то бьешь? Ну-ка, бляха. Да что ты делаешь, тут город ну, убей. Ты почему тут. Кровать, ты кровать это бьешь, ублюдок! <свят> вот, город, да? Смотри какой. Так, так, так. Все забираем. Чему бьют по кровати, бляха? Вот, вот только, только, только, только вышел, да? Получается, тихо, тихо. Ой, а их тут двое уже. Да опять по, по, по, по, по кроватим бьешь, а! Так, куда, куда, куда бежать? Ходи, вот так вот сделай. Давай, давай, падай, падай, падай, падай, падай. Хорошо, молодец, молодец! Леха, срочно нужна вода цветая. Это чё? Спуск вниз. А, я понял. Да, да, да, все. Все понятно. Сюда иди. Срочно нужна это святая вода, либо огненные стрелы. Что-то такое нужно, чтобы их, короче, чтобы их на кусочки разнесло. Там еще дверь была, бляха. Вот смотри, где я вообще нахожусь? Кили святой Йоры я нахожусь. Завалено. Там что? А, нифига себе. А, так. Никто мне здесь не помешает, бляха. Так, так, так. Ключи вроде мы никаких не находили, поэтому вот эти вот отмычкой. Поковыряем. Молитвенные четки. Хорошо. Наверное, они это. Наверное, они ценные. Я разлагаюсь в погоне своей вины. Господь, строитель, не пощадит а проклятого труса, коим я стал. Если б то... Если б токма. Нара только мог и заставить себя рассказать то, что знаю о смерти брата Муруса. Никогда душа его не обретает. не обретет покоя, пока не будет исполнен ритуал отсвечения над могилой его. Но священники непременно станут попрошать, отчего надобно исполнить такой ритуал. А я слишком слабый слуга строителя, дабы противостоять их гневу. Погоди, а это что? Это, это здесь в этом соборе жили хомериты, что ли? Молоты? В смысле? Я думал, это больше как хранителем. Так, откуда я? Отсюда пришел? Откуда пришел? Ладно. Давай посмотрим здесь. Тихо. Легко ходов, а. Я заблудился. Погоди-ка. А. Все нормально. Это ведет у нас... Ага. Круговую, короче... А это, наверное, он там выведет нас а я все понял Я понял, да, я здесь был Леха там сейчас встанет, наверное, да? Так, я здесь я был Идем вот так Сюда А, это опять по кругу Так, ничего не лежит Так, что здесь двери на? Ага, ящик говна еще так, монетки хорошо окей здесь посмотрели погоди-ка да здесь посмотрели все а, идем давай вот здесь так вот здесь мы почитали до да? а, книжку здесь у нас дверь вообще выломана <взвук> <взвук> <взвук> <взвук> лежит такой просто <взвук> допустим так ладно ну в принципе в принципе все здесь я больше не читаю не вижу здесь больше все здесь больше все наверное, возвращаться надо Тут завалено там. Тут я был уже все. Тут тоже везде все был, так там встал. Ладно, и хрен с ним. Стал, устал Потому что я валю отсюда. Так, окей, ладно, хорошо. А -а -а, кильи Святого Юры мы посмотрели. Теперь нам нужно куда? Теперь давай попробуем а -а, пойти вот сюда. В принципе, у нас пока эти здесь сделали эти... лучшие дни. Да? Ну да. А, это вот, вот это, тут призрак. Похоже, у меня возникли проблемы. А глядя на тебя я сказал бы, что ты первый проблема. Я хотел бы покинуть это ужасное место, но мне нужен помощник. Теперь тебе нужно найти святой силу. Но боюсь, это место теперь не такое святое, как оно было раньше. Так что придется попадеть. Это чтобы можно было создателя. Это и есть Мурус. Что-то, короче, он говорит, мне на фабрике надо сделать. ой ты смотри, сколько тут появилось заданий. Помоги призраку брата Муруса покинуть это место. Найди его четкий. Так, я нашел четкий. Найди святой символ. Угу. Нет, такого. Благослови святой символ. Найди его молитвенник. Найди свечу. Этого пока ничего нет. Выполни над ним похоронный ритуал. Первое, коснись четками могильного камня. Второе, подставь на могильный камень свечу. Третье, прочитай молитвенник. Четвертое, коснись могильного камня пословенным символом. Похорони брата Мартелла, похорони брата Рено. Убей всех хантов, скелетов. Надо убивать вот этих вот, которые После выполнения каждой задачи Обязательно возвращайся к Мурусу Чтобы получить инструкции для следующего задания Для следующего? Охренеть Так, ладно, четкие есть Окей, давай пока Сконцентрируемся на поиске Нам нужно найти святой символ Вот, какой-то Благословить его Найти молитвенник И найти свечу Окей, okay, вот пока вот это вот основное. Ну и по пути будем пытаться убивать вот этих хантов. Теперь мы знаем, как называются вот эти вот черти, которые в красном-то вот эти ходят, которые цепями гремят. Это ханты. Это ханты. О! Ханты Майнсиски. Май что здесь? Кили Святой Юр. Окей. Okay. Я думал, там что-то будет побольше написано. Что-то интересное. Хотя, смотрите, там надписи того. Монастырь. Вот он гремит цепями. Хан, Хант, Хантер Хантер Вы где он? Что-то охренеть Ой, бляха там Там и призраки Здесь и зомби, а там и призраки Так, надо его, короче, куда-то вывести Вот сюда, давай сюда иди Сюда иди Не-не-не, мне, мне надо святой воды Мне надо, короче, этих что-то Что-то чем можно убить быстро, быстро и беспощадно убить И зомбарей и всех остальных Так, ну в принципе призрака В принципе э, Не так сложно Плёхо Посмотри сколько их ну, Еще один лезет Что-то сюда пойдешь, нет? Смотри, сюда идет. Надо его... Блеха, надо туда его тоже выводить. Давай, давай, сюда, сюда. Команда камон т. А это сейчас встань. Просто я их, короче, подальше вот сюда отвожу, чтобы... Чтобы это... Да, Ай. Чтобы это... Так, так, так, тихо. Ублюдок! А, на лестницу забрался неудобно. леха бляха, куда у меня меч-то делся. Почему ты убираешь меч? Бляха, второй встал. Короче, жопа какая-то. А чего ты тут встал-то? Я устрою. Да откройся тут, я устроил себе жопу А, короче, я здесь сейчас его убью Надо их сюда заводить и все Тихо, тихо, тихо Ух ты, нифига Так, хорошо А в смысле? Ты же пошатнулся, почему не упал? Почему ты, собака, не упал? Надо подальше, его, короче, выводить Давай вот сюда Сюда сейчас заведем Потому что второго надо будет сюда заводить еще. Бляхай, лежит там. Ты что, уворачиваться умеешь, падла? Ты падла. э, -э, -э ускорился, эй, погоди-ка. Все, падай. А ты не вставай. Ты упадет, а, а там лежи. Так, этого тоже надо загнать сюда. Сюда иди, падла. На тебе посраки, Дойдет. Давай, кому Ай, батл. Ну и лежи здесь. Пускай лежит. Думаю, не помешает. Так. Чё пусто? Чё никого? Почему тишина? А, смотри, идет А я, я, я, я, я, я! И вот эти вот опасные твари. Опа, па па папа, папа, папа, папа, папа, папа. Говнюк! Там зомби встал, наверное. А -а -а. Открой, открой, открой, дверь! Как Просто капзнец! загрузить так, погоди. У меня точно ничего нет? Одна огненная стрела есть с веревкой так а здесь то есть что у меня мины там что-нибудь еще вообще ни хера скорость то только только только выпить и бежать короче капец получи Фашист граната. гранату Сыбурка. Как с ними браться? Как с ними драться? Как с ними бороться? Где ты? Так, он ушел, походу. А куда мы, Леха? Где ты все искать-то, хер пойми. Не, ну надо. В первую очередь надо, короче. Так, я залезу. Хорошо. Я залез. А, стрелы, стрелы, стрелы. Обычные стрелы. Ну где обычные стрелы? А в смысле? А в смысле не берет, что ли? что ты ржешь-то? Так, да, сядь. Да, почему ты встаешь, когда бьешь? Пиздец. Убил, убил, блях второй, второй. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Не дал мне сохраниться, падла. Что это? Переиграть? Почему он меня убил опять? Жесть какая-то, друзья. Жесть. Мы с вами влипли. Так надо валить куда-то. Это открывается здесь что? Килий световой жену. Бегу, бегу, бегу. Под двери. еще тут... будешь тут Почему будете не пойти на фабрику И не сделать его само? Символ надо сделать самому Фабрику А где фабрика, -то? какая фабрика -то? где? Здесь нет никаких фабрик Так ладно А вот эту воду нельзя светить Эх, Толчок Ну-ка тихо-тихо-тихо а ну с тебя то с тобой там -то мы сейчас разберемся если ты в город по двери ты не будешь стучать постоянно умирай Умирай. умирай. умирай. А. все с привидением мы разобрались остались там эти ханты эти. А это работает Ааа, ничего не работает. Тоже ничего не работает. Жесть. Это точно не освещается? Нет, никак, не святая вода. Почему? Скажи мне, пожалуйста, где святая вода. Очень надо. Очень надо. Так, нужно фабрику искать. Хера себе, куда это меня приведет? Я думал, застрел. <звы> Леха, долго тем, долго тем мочить надо будет? А, тихо, убирай, пожалуйста. Нет. Отлично. Так минус один. Мне просто повезло. Мне просто повезло. У меня нет никаких, да? Плево второй. Давай попробуем второго также. Чёрт. где-то еще заинит костями этими цепями. Да бросьте его. Хорошо. До... А это... он меня увидел, да? Ай-яй-яй. надо так же короче со спины забежать на него и все яй Ай-яй. Ай-яй. ай Хорошо, тогда вот так, я все понял, я понял, как это делать. Короче, обходим сзади. И сильнейшим ударом, короче, сзади по спине, по хребтине. Не, открыть. Не открывается, куда я залез, короче, куда я залез, непонятно. Так, ладно, давай вот здесь посмотрим. Раз уж, раз уж мы здесь, давай здесь посмотрим, что это такое. Кили святого Вейла. И. Пошли. Это библиотека Kindle Порой ведешь ты себя как наивный новичок Мастерство с коим создал ты святой символ Безупречно, безупречно. Проблема же в том, что простой новообращенный Подобно тебе не может сотворить благословение у умолит строителя Преобразовать символ твой Из простого металла в святую реликвию я бы предложил тебе спросить одного из священников благословить сей святой символ для тебя, иначе будет он бесполезен. Если стесняешься ты, то можешь наведаться в, бес... в обсерваторию на вершине башни святого Дженнова и потолковать с братом Рено, ему ведом другой способ напол... наполнять святые символы благословением строителя. Так, погоди, если они все про строители говорят, значит святой символ это молот И нужно сделать молот получается, да? Так, в обсерватории. Там находится Рено. Там находится Рено. Окей, в обсерватории. А второй, а второй, короче, второй, второй. Помните, мы труп находили? Он находится в Мартелло, он находится в соборе. Там где-то втором этаже окей ладно но это пока пока пока потом сейчас мы с вами так это открывается нет сейчас нам главное найти то что еще подвал смотри там есть да у меня не работает надо подать электричество а помните рубильник то скорее всего это был этот Электричество, я вырубил, я сначала вырубил, потом вырубил его. Okay. Так, надо как-то туда залезть. Попробовать. Отлично. Так, смотрим, здесь могут торчащие книги быть, какие-нибудь секретики. Какие так, книги еще. Молитва освящения. О, Господь строитель, просим тебя, благослови брата нашего... Усопшего служба, служа, служа тебе. Прости же ему прегрешения, совершенные в дни жизни его и прими великодушно труды его о славу имени твоего. Отвес и мастерок пламя и горн, да очистят они дух его и да избавят его от всего, что не отвечает плану твоему. Возьми его, дабы служил он тебе в доме твоем, где сможет он покоиться в мире вечном». Опа Это, короче, молитвенник Окей, мы нашли с вами молитвенник Так Мы нашли с вами щетки Мы нашли с вами молитвенник Надо найти свечу И... Сделать символ, короче И благословить его Как это еще? Там, смотри, блуждает Это, короче, его это Помните, да? Со спины Где ты? Куда он ушел? окей Нет А, я он оттуда пришел, я пошел туда, сделал круг, ага. Давай сюда пойдем Надо закрыть. закрыться Что это за место Там есть какая-нибудь uh, табличка Что это за место Мне просто чтобы знать что мне искать В этом месте Я так понял, короче в... О, Бляха Я так понял, короче тихо, тихо. Сейчас я его Взаган... и штук просто работает моя тема работает охереть Теперь мы знаем как мы теперь знаем как оглушать короче зомби. мы теперь знаем как убивать вот этих вот быстро и знаем а а как убивать этих Привидений! Так, я, я хотел бы смотреть, что это за место. У меня есть надпись «Кельвис этого дженула Наверху там в обсерватории, да, находится этот, Рено. Так, ладно, окей. А, у меня, кстати, видос подошел к концу. Давайте, друзья, в следующей серии мы продолжим с вами поиски а, свечи и попробуем где-то найти фабрику и сделать, короче, вот этот символ и как-то его сведить, я не знаю. Ну, я думаю, разберемся по пути, по прохождению, а там уже будем смотреть, что там как по времени. Окей. Ладно, кому понравилось, ставим лайки. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписывайся на инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами Валерий Всегда.